Исследователь Джейн Мэдисон прибыла в фонд и получила свое расписание на день. Ее первым заданием было провести предварительную диагностику недавно найденного субъекта. Когда она шла к комнате, где находился субъект, она быстро посмотрела записи об SCP. Казалось, не было ничего, что могло бы вызвать опасения, что успокоило Джейн. Она всегда нервничала при первой встрече с новым субъектом, особенно если он был известен как опасный. Этот случай был классифицирован как безопасный, поэтому она была уверена, что ей не о чем беспокоиться. Объектом была маленькая девочка, которую нашли во время обыска в лаборатории. Джейн открыла дверь и вошла в комнату. То, что она увидела, заставило ее вскрикнуть от ужаса. Ничто не могло ее подготовить к тому, что предстало перед ее глазами. Маленькая девочка была едва узнаваема. Большая часть левой стороны ее лица и черепа были удалены. Ее правая рука и правая передняя нога были заменены сталью и углеродом. Зубы нижней челюсти и гортань были удалены, а из затылка торчала трубка для кормления. Сегодня мы расскажем вам об SCP-191 безопасного класса. Но прежде чем я продолжу, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые истории об scp SCP-191 размещается в комнате размером 6 на 6 метров в зоне 17. На сегодняшний день SCP-191 не обращалась с какими-либо просьбами о мебели или развлечениях. Обстановка помещения включает следующее. Один футон с деревянной рамой и 15-сантиметровой подушкой и стандартные хлопчатобумажные простыни просто не одеяла. Все просто не должны стерилизоваться каждое утро в соответствии со стандартными процедурами. Одна стандартная розетка 220 вольт с аварийным выключателем, предохранителем, прерывателем цепи и ручной неизолированной гильотиной, расположенной снаружи камеры. Один стандартный блок утилизации и опасных отходов. Все дренажные трубки должны вести прямо к блоку сжигания. SCP-191 должна быть одета в свободную одежду без рукавов из стопроцентного длинноволокнистого хлопка. Купание должно осуществляться один раз вечером в ванне, наполненной раствором воды и пищевой соды. Питание в виде стерильного физраствора с добавлением витаминов, минералов, антибиотиков и легкого анестетика должно осуществляться два раза в день путем инъекции в металлическую трубку, расположенную в основании шеи она способна к ограниченному самообслуживанию включая слив отходов и подзарядку внутренних батарей также должен вестись журнал потребления энергии а о любых необычных изменениях в потреблении энергии сообщать контролирующему персоналу после купания должен проводиться ежедневный осмотр на предмет травм если ей потребуется медицинская помощь перед оказанием помощи обратитесь к документам 191 альфа особые медицинские потребности и 191-Альфа – дополнительный ремонт небиологических компонентов. По крайней мере, два вооруженных охранника должны присутствовать в комнате в любое время, когда персонал контактирует с SCP-191. Хотя полупрозрачный экран может быть использован в целях конфиденциальности, стандартные антикомпьютерные контрмеры неэффективны, так как ее компоненты были защищены от электромагнитного импульса. SCP-191 – это человеческий ребенок женского пола в возрасте около 10 лет. Считается, что она была подопытным объектом нескольких экспериментальных операций, проведенных покойным доктором Марком Вилсоном. 80% левой половины ее лица и черепа были удалены, а глаза и уши заменены сложной приемопередающей системой, которая позволяет ей получать и передавать не только визуальную и слуховую информацию, но и широкий спектр электромагнитного излучения. Зубы нижней челюсти и гортань были удалены. Пищевод был перенаправлен в искусственное отверстие в задней части шеи для работы в качестве трубки для кормления, а трахея направлена прямо в устройство для фильтрации воздуха. Устройство ввода-вывода было помещено в ее правое предплечье вместо лучевой и локтевой кости. Устройство содержит интерфейсы для различных современных и устаревших форматов, включая USB, Ethernet и Firewire. В мозг имплантирован 24-ядерный процессорный массив, который переводит в входные данные от всех искусственных компонентов, позволяя SCP-191 читать и записывать компьютерные данные без использования внешнего интерфейса. Внутренняя связь осуществляется через оптоволоконные кабели, имплантированные через глиальные клетки и всю нервную систему. Повреждение ствола мозга и мозжечка в результате процедуры имплантации серьезно нарушило ее двигательные навыки. Ее правая рука и правая передняя нога были заменены искусственными компонентами, состоящими в основном из стального углеродного волокна и неизвестного полимероподобного вещества. Из-за повреждения спинно-толомического тракта у SCP-191 снизилась болевая и температурная чувствительность конечностей. Реконструктивная операция доктора Джейкобса смогла принести некоторое облегчение. Но регулярные дозы антибиотиков и анальгетиков все еще необходимы. Легкие сердца и основные кровеносные сосуды были заменены механическими аналогами. Было установлено, что эта система позволит перезапустить телесные системы SCP-191 после смерти. Ее пищеварительная система была полностью перенастроена до такой степени, что регулярное потребление пищи стало ненужным и опасным. Отходы теперь удаляются через дренажную систему, расположенную в нижней части спины и состоят из густой темно-серой зловонной слизи. Для противодействия долгосрочным последствиям отсутствия желез была предложена гормональная терапия. Это предложение находится на рассмотрении в ожидании анализа возможных осложнений. У нее есть по крайней мере 15 других изменений неизвестного назначения. Учитывая этот факт и полуопасную интеграцию полезных компонентов, считается, что они были сделаны для проверки жизнеспособности таких процедур на других субъектах. В настоящее время любые теории о цели этих изменений являются в лучшем случае спекулятивными, так как доктор Уилсон умер во время рейда, в ходе которого была найдена SCP-191, и единственные сохранившиеся записи о его исследованиях – это полуобгоревший блокнот, состоящий в основном из загадочных заметок о высшей цели. SCP-191 была найдена агентами фонда во время короткой совместной операции с. Глобальной оккультной коалиции, в ходе которой был проведен рейд в лабораторию доктора Уилсона, подозреваемого члена антифондовской группы. Она была единственным испытуемым, найденным в лаборатории. Все остальные испытуемые умерли во время рейда, либо были выброшены доктором Уилсоном, либо уничтожены как враги оперативной группы. Предварительная оценка показала, что полная реконструкция невозможна. Испытуемая была классифицирована как SCP-191 и переведена в зону 17. В ее исчезновении и исчезновении других испытуемых позже был обвинен местный серийный убийца, который был убит в тюрьме в ожидании суда. Доктор Гласс провел психический анализ SCP-191. Она полностью послушна и готова к сотрудничеству. И когда с ней не взаимодействуют, она проводит большую часть времени, сидя неподвижно или свернувшись в позу эмбриона. Это может быть признаком расстройства, но более вероятно, что это для физического комфорта, поскольку нормальные движение тела и позы затруднены. Острота ума сомнительна, хотя она способна к быстрому анализу данных и коммуникации, когда физически связана с компьютерной системой. Она кажется не способна следить за разговором с людьми, если только собеседники не говорят медленно и не используют простые слова. Сложные задачи также невозможны, если ее не направлять на каждом шагу. Ее настроение кажется постоянным, хотя и несколько непостижимым. Она постоянно испытывает меланхолию, не смотрит в глаза, если ее не попросить, и любые попытки вызвать веселое или юмористическое настроение оказались бесплодными. Однако она не показывает признаков продолжающегося психического расстройства и утверждает через компьютерный интерфейс, что чувствует себя хорошо. На сегодняшний день SCP-191 не запрашивала доступ или информацию о любом знакомом, который был у нее до похищения. Что вы думаете об этом деле SCP? Пожалуйста, оставьте свои комментарии.